Сегодня у нас будет честь Дня Пионерии, День Пионеров, что там будет, я, конечно, не знаю, но я, наверное, сниму на видео и покажу вам. Вот, сейчас я иду туда. А вы, ребята, подписывайтесь. Я не раз можно тоже хлопать. Да, да, да, да. Пионеры, на нас смотрим. Не Самый технический игрок, а я спокойно, на опыте. И так не торопитесь. А вы... вы готовы у меня опять? Вы готовы Иди а вы... Вот судья вот судья. Я еле иду. А что Сейчас идти сейчас горный прозвучит. Уважаемые гости, так сделает команда, поднимаем. Тогда вся команда трое.